Доброго дня! С вами Андрей Никифоров. Это диетолог и диетолог в отпуске, а не в холодильнике, потому что сейчас мой холодильник выглядит вот так. И сегодня, коль уже тема родилась, про отпуск, говорим про питание, когда мы находимся за пределами привычного, да, за пределами своего дома, как питаться в отпуске. Итак, смотрите, здесь надо думать стратегически, потому что, на самом деле, вот очень важно понимать простую вещь, когда я еду в отпуск, какие я ставлю цели, а их может быть три. В отпуске я планирую все-таки немножко снизить вес, сохранить то, что есть, ну, либо, да, как будет, так будет, там, вернемся, до да, добьем килограммы, которые набрали. И, из этой, исходя из этой логики, уже можно выбирать, соответственно, и режим питания, и, собственно говоря, как отпуск будет проходить. Потому что а, можно взять все включено, ну и, скорее всего, здесь а, будет набор веса, да, чего уж там. Если брать, скажем, логику, все-таки, либо снизить, либо сохранить то, что есть, я бы выбрал либо, либо отель с завтраком, либо, соответственно, а, квартиру, да, и квартира, на мой взгляд, самый лучший способ, соответственно, чтобы в отпуске вес не набрать. Потому что можно готовить, да, как правило, продукты в любой точке мира, плюс-минус они похожи, да, это все те же там яйца, крупы, там, не знаю, каши, мясо, да, то есть все оно везде одинаково, по большому счету. Где-то может быть это там курица, да, а где-то это может быть там крокодил и змея. Но тем не менее это белок. Но, если мы, соответственно, выбираем отель, то здесь очень важно не допустить ту ошибку, которую допустили мы. Например, вот сейчас мы находимся в отеле, он называется «Сочи Парк Отель», и мы его выбрали по отзывам, и, знаете, отзывам знакомых. Не я читал, смотрел, да, я вообще люблю читать отзывы, вот, а просто вот, ну, люди порекомендовали. И мы взяли здесь, соответственно завтрак, ужин, да, чтобы как бы было все удобно, потому что в одном месте. Но так случилось, что здесь завтрак и ужин просто, ну вот, ниже всякой критики. И, знаете, если вот хочется разгрузочный день, да, хочется вот... Э, даже, знаете, как сказать-то... В общем, крайне не рекомендую выйти в этом отеле, а если уж приехали, точно не берите завтраки, не берите ужины. Вот прям точно. И если вы, соответственно, едете без завтраков и без ужинов, как поступить? Очень важно да, все-таки планировать, планировать свой а, день в плане питания. И, соответственно, здесь, знаете, как чаще всего бывает, а, если все-таки завтрак есть в отеле, да, то следующий прием пищи я бы организовал, может быть, как-то а, в в столовой, да, вот так вот собрать по-среднему и, может быть, даже взял оттуда часть еды, где-то там на море съесть какой то да, мясо плюс гарнир. А вот ужин уже организовал через ресторан, ну, и в ресторане выбирал такие блюда, которые, ну, скажем так, дома сам готовить не будешь, да, чтобы познакомиться с э, кухней региона, чтобы как-то вот это было по-особенному. Потому что иногда люди идут в ресторан, да, а покупают там, ну, не знаю, там те же макароны, тоже курицу. Все-таки лучше взять все только интересное, да, чтобы вот как-то вот ну, запомнилось это. А, ну, скажем так, первый, второй прием пищи организовать по-простому, где-то в столовой, ну, чтобы это было там, да, суп, каша и так далее. Я бы поступал именно так. Ну и был крайне внимательно к перекусам, к жидким калориям, связанным, допустим, с пивом, да, со всякими соками, с э, каканут, и так далее, и так далее. Все-таки приурочил их к приему пищи. И вот этот главный принцип, ну, по крайней мере, чтобы не набрать вес, а я имею в виду режим питания, да, я бы его сохранил. То есть, если я ставлю цель все-таки вес либо снизить, либо э, сохранить то, что есть, Режим питания. Да? Завтрак, обед, полдень, ужин без перекусов. Ну а то, как он уже будет там, соответственно, набор продуктов. Ну, здесь, если шведский стол, то постарайтесь все-таки выбирать более сытные продукты, исходя из той логики, которую мы разбираем в клубе, да, то есть сытный продукт плюс десерт. Ну и не съесть все за раз, у вас есть 7 дней отпуска, может быть, 10 дней, да, как-то так внутренне распределите по, соответственно, дням, что вы будете пробовать. Итак, резюмируя сегодняшнюю нашу встречу, как, соответственно, питаться в отпуске. Первое – это определиться с режимом питания. Да, Это будет либо у вас самостоятельное питание, тогда лучше лучше брать квартиру. Если отель, я бы взял только завтрак, вот и точно бы не брал все включено. Соответственно, планировал бы рацион таким образом, что завтрак, обед, да, что-то такое обычное, среднее, но уже ужин более праздничное, интересное и, соответственно, знакомство с культурой и кухней этого региона. Напишите, пожалуйста, как у вас сейчас настроение. Вот э, это видео, скорее всего, выйдет в период, когда еще не все страны открыты. Какие у вас планы в плане путешествий? И поделитесь опытом, как у вас чаще всего бывает во время путешествий. Вы вес там набираете, снижаете? Или все-таки, а, да, получается сохранить, сколько уехал, столько и вернулся. Лайк, подписка, ну и, соответственно, такой необычный формат диетолога в холодильнике. Будем пока вот в таком мы мини-отпуске находимся. Еще, может быть, одно или два видео сниму. Пока!